Посмотрим разницу между Красной Поляной и Адлером, грубо говоря, Сочи, непосредственно по температурному режиму. 30 минут езды, 10 градусов разница. Нормально таки. То есть, если здесь 10 градусов, образно говоря, то там минус 1. Едем, едем, едем, в далекие края. И быстро мы приедем. Всего лишь полчаса. чик чик чик чик чик чик чик чик чик чик а тут вот какая-то небольшая микропробка. Кто-то кого-то чпокнул или заглох? Да, заглох, парнишка. Ну давай, такси Макси. Ну газуй твою дивизию! Блин, вот почему в такси самые такие медленные какие-то либо дикие люди вообще, вот честно понимаю. Вот их хоть не пропускай, хотя они сами никогда никого в жизни не пропускают. По крайней мере, мне такие попадаются. Ладно. Вот. Едем потихонечку. Вот и никуда не торопиться. Может, он еще гидом подрабатывает попутно. Вот. И заодно у меня, вот видите, лобовое треснуло. Камушек попал, когда ехал сюда. Получается, вчера ехал. Видите, какая трещина? Вчера ехал нормально, а утром встал, трещина поползла. То есть, помимо того, что буду работать, буду еще клеить стекло. Вот такие дела. Ну, ничего, заклеим. Все будет нормально. Так, дорогие мои. Ну, не мог не показать. 6 градусов, видали? 6 градусов. Курорт Красная Поляна, высота 540. Сейчас заеду в Центральный Сочи, и вы видите разницу. Буквально время он сейчас 11.03. Видно вам, да? Температура 6 градусов. А, 6,5. Ну, 6, короче. Это же я начинаю на выезды. Сейчас буду проезжать еще мимо Сан-Пика. Вот, курорт Красная Поляна. И посмотрим разницу между Красной Поляной и Адлером, грубо говоря, Сочи непосредственно по температурному режиму. Так, дорогие друзья, я с подземного паркинга выехал, температура была 5 градусов, сейчас еду просто по дороге. В общем, по сути дела до полтора градуса, но 1 градус. Еще раз, 11.03, 1103. еду в центральный Сочи с Красной Поляны, высота 540. Вот, 1-2 градуса, грубо говоря, и посмотрим разницу между Красной Поляной и, и Сочи, дорогие мои. Еще раз. Это будет контраст. А по времени, сами заметите, сколько это займет. 11, 10, то есть 10 минут 12. Осталось немножечко. Да-да-да-да-да. Все-таки 1 градус здесь, господа. Все, да, я просто выехал из подземного паркинга. Начал было снимать. Мне показало 5-6 градусов. На самом деле на улице температура 1, да. И это, еще раз, на время 11 часов. А так, в принципе, а так вон солью посыпана прекрасная чистейшая дорога. Первые числа января. Красота. Горы. Кай. Так, ну что, дорогие друзья, время 11.35. Видно вам? Блин, наверное, плохо видно, да? Сейчас вот так включу, чтобы было на темном фоне. Вот. 11.35. И градусы. 14 градусов. Еду я по Адлеру. Это у нас улица Ленина. С левой стороны сейчас будет Апарт-отель «Фрегат», «Весна», «Коралл-дельфин». Ну, как говорится, сколько, 30 минут до езды, и вы из-за одного градуса попадаете в 14, ну, 13,5-14. Нормально, что. Грубо говоря, 30 минут езды, 10 градусов разница. нормально такие. То есть, если здесь 10 градусов. Образно говоря, то там минус один, там 0, да, и можно кататься на лыжах. Ну вот как-то так. Сочи, мы в Сочи, дорогие друзья, а в Сочи у нас очень тепло. Приезжайте погреться и на лыжах покататься. Ну, дорогие друзья, как я и говорил, как вам разница? Вон она наша морюшка, вот она наша градуса, градуса 13. Мы уже в Хосте. Ну быстро же ехать с Красной Поляны, а? Как я говорил, вот уже 11.41. Так, автобуссяка. Автобуссяка быстрый. Но я быстрее. Тир -тир -тир -тир -тир -тир -там. Ну что, дорогие друзья, я возвращаюсь обратно. Поработал, справился со всеми делами, заклеил стеклышко. Температура 14,5 градусов, да? Видно? Ну, было только что 15,5. Короче, грубо говоря, пусть будет 15. Едем снова на Красную Поляну, посмотрим контраст. Теперь уже из Сочи на поляну. Какая будет разница? По сути дела, время сейчас 13.43. Я думаю, вам видно, да, вот оно. И в общем, двигаемся, дорогие мои. Сегодня у меня день экспериментус. Красная поляна! Уф, 15 градусов. Вот я задолбал, да, сегодня все измерять. Едем, едем, едем в далекие края, и быстро мы приедем всего лишь полчаса. То, что сейчас делаю я, обычно делают, любят девочки. Вантовый мост. Вот у меня есть многие знакомые, которые вот ездят здесь, Грубо говоря, там, в месяц, там, 10 раз. И вот они постоянно его снимают. Постоянно. Одно и то же. И я вот думаю, сниму-ка я тоже его для вас. Вантовый мост. Видите, он, он не прямой, он вот так вот. Траектория, он так. Вот так вот получается. Как бы крутится, закручивается, повернутый. Такий мост вантовый. В общем, я тоже его снял. В очередной раз для вас. Так, что мы там? Поляне же приближаемся, сюда. По какой мере приближение к поляне. Опа, а уже с 14 градусов у нас уже, ну, с 15 градусов уже, грубо говоря, 8. Сейчас заедем на поляну, посмотрим температуру. Ну, если честно, приехал я сюда еще полчаса назад, остановился, припарковался, побегал немножечко взад, вперед, размялся. Ну, 14.40, Кому интересно, видно. Надеюсь, что видно. Вот 14.40. Ну, по температуре еще машина вот, 9 градусов, грубо говоря. Только заехал. Ну, в принципе, днем разница разница с высотой 540 это где-то 5-6 градусов. Утром, конечно, разница намного больше. Но она есть, так что я снова здесь, дорогие друзья. Жду вашего звоночка, кому нужна квартира в городе Сочи, кому нужна недвижимость, дорогие друзья. Звоните, набирайте, не стесняйтесь. Так, Карт-ярд, вот он А я только не в этом, а в том, в противоположном Ну и ладно, сейчас, короче Пойду обратно в этот Карт-ярд А нет, милые мои Проезжай на Роза уже семяха Сейчас будет и четверочка, потому что На улице чувствуется, что попрохладнее Сейчас будет 4 градуса Будет-будет, так что 14.43, ничего не изменилось Меньше, как говорится, надо было на солнышке стоять Оба-на все, они тут поперекрыли. Как же езжать?